приветствую я лилия донского официальный обозреватель компании oriflame и сегодня представляю вам вот такую яркую стильную новинку из 11 каталога это часы с эластичным ремешком из силикона цвета марсала часы сделаны из цинкового сплава стекла нержавеющей стали ионовое покрытие из золота японский механизм сейка, диаметр циферблата 4 сантиметра а размер ремешка 17,5 см и эти оригинальные часики украсят и дополнят любой образ. Я их примеряю и вы видите, что они могут быть как свободно быть на руке если я их подниму чуть выше то они фиксируются у меня на руке и выглядят мне кажется очень даже оригинально и эти часы вы сможете приобрести со скидкой 50% при условии что ваш заказ из каталога будет 990 рублей и часы будут стоить всего 1499 рублей вместо 3000 и они придут в такой красивой элегантной подарочной коробке отличный подарок себе или кому-то из близких. Согласна? Желаю вам приятных покупочек.